По первому типу маркетинга работают звезды номиналом 25, 50 и 100 долларов. Рассмотрим работу этого типа маркетинга например, примере звезды номиналом 25 долларов. И ее схема выглядит следующим образом. Вы находитесь в центре звезды. Вокруг вас 5 бизнес-мест того же номинала. При активации бизнес-места вы получаете 87,5% от его номинала. При активации пятого бизнес-места закрывается звезда и происходит автоматический реинвест звезды этого же номинала. Реинвест звезд любого номинала происходит бесконечно. По этому же принципу работают все звезды первого типа маркетинга. Как известно, реинвест – это повторное инвестирование денег в один и тот же инвестиционный инструмент. В нашем случае это покупка звезды того же номинала, дающая возможность получения нового дохода. Для продолжения получения прибыли от звезд предусмотрено следующее правило. При закрытии звезды любого номинала вам необходимо произвести апгрейд вручную. Для этого надо зайти в личный кабинет, в раздел звезды и ознакомиться с инструкцией «Апгрейд» Это покупка звезды следующего номинала. Реинвест звезд всех номиналов происходит бесконечно. По второму типу маркетинга работают звезды номиналом 200 и 400 долларов. Рассмотрим работу этого типа маркетинга на примере звезды номиналом 200 долларов. И ее схема выглядит следующим образом. Вы находитесь в центре звезды. Вокруг вас 5 бизнес-мест того же номинала. При активации бизнес-места отлично приглашенного партнера вы получаете 50% от его номинала, то есть 100 долларов. 50 процентов от структуры то есть 10 процентов 20 долларов с 5 уровней в глубину это уже пассивный доход от глубины при активации пятого бизнес места закрывается звезда и происходит автоматический реинвест звезды этого же номинала реинвест звезд любого номинала происходит бесконечно по этому же принципу работают звезды второго и типа маркетинга максимальный доход с одной звезды 200 долларов составляет 95 тысяч 830 долларов. Максимальный доход с одной звезды 400 долларов составляет 191 шестьсот шестьдесят долларов.